Привет, любители психологии! У тебя есть влюбленность? Может быть, вы не уверены в том, как вы к ним относитесь? Я имею в виду, это похоть или любовь? Что же, вот шесть признаков, которые помогут вам решить, действительно ли вы влюблены. Во-первых, вы можете говорить часами вместе. Летит ли время, когда ты со своей посей? Может быть, вы встречаетесь уже некоторое время, и каждый раз, когда вы видите друг друга, это глубокие разговоры, которые длятся часами. Рядом с ними легко быть самим собой. Так может ли это быть чем-то большим? Что же это первый шаг? Это может быть обычным признаком любви. Возможность открыто общаться со своим партнером очень важна для здоровых отношений. Так что, если вы можете говорить со своим партнером честно и оставаться верным себе, признаки выглядят хорошо. Во-вторых, вы связаны на эмоциональном уровне. Насколько эмоционально вы связаны со своим партнером? Одна вещь, которая отличает любовь от похоти, это эмоциональная связь. Физическое влечение может быть важным, но эмоциональное влечение – это то, что способствует здоровым отношениям. Если вы обнаружите, что вам нравится личность, дух и разум вашего партнера, возможно, вы просто влюблены в него. В-третьих, вы можете проводить время друг с другом, не вступая в физическую близость. Когда вы собираетесь пойти на свидание со своей пассией или партнером, вам не терпится получить от них весточку и провести с ними время? Или вы слишком ошеломлены их привлекательной внешностью? Что же, если вы влюблены, то вы влюблены не только в их очаровательную улыбку. Если вы влюблены, вы приходите в восторг от одной только мысли о том, что снова сможете быть рядом с ними и услышать об их дне. Конечно, физическая близость может быть сильной между вами обоими, но эмоциональная близость столь же сильна, когда ты влюблен. В-четвертых, вы не чувствуете, что они вас осуждают. Часто ли вам бывает трудно чувствовать, что вас осуждают другие? Исчезло ли это чувство внезапно с вашим партнером? Любые сильные опасения по поводу осуждения исчезли вокруг них. Вы просто чувствуете себя непринужденно. Это может быть верным признаком того, что вы влюбляетесь. Номер пять. Ты хочешь рассказать о прошлом. Трудно ли вам открыться другим о своем прошлом? С другими романтическими партнерами вы просто не смогли бы открыться так, как с этим нынешним партнером. Это отличный признак того, что вы влюблены. Это означает, что вы хотите установить с ними эмоциональную связь, а не только сексуальную. Если вы вдруг обнаружите, что раскрываете секреты своего прошлого, возможно, вы влюблены. И номер 6. Вы понимаете друг друга. Лучшие пары просто понимают друг друга. Если в какой-то момент они сбиты с толку или не понимают друг друга, они обсуждают это в честном разговоре. Они пытаются понять ваш взгляд на вещи. Они активно прислушиваются к тому, что вы хотите сказать, будь то о каких-то захватывающих новостях или о вашем плохом утре в офисе, они всегда рядом с вами. И вы тоже должны их выслушать. Любовь – это больше, чем просто чувство. Это связь и понимание друг друга. Проще говоря, вы просто понимаете друг друга, и, похоже, он тоже может любить друг друга. Итак, имеете ли вы отношение к какому-либо из этих знаков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с другом. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. И, как всегда, большое вам суперспасибо за просмотр.